Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. И если ты еще не подписан, обязательно подписывайся. Не забудь поставить колокольчик. Но ну, а сегодня будет очень интересное видео. Я расскажу в этом видео немножечко о себе. И если тебе это видео интересно, обязательно ставь пальчик вверх и продолжай смотреть. Мне 30 лет, и это правда, и мало кто в это верит, потому что я не выгляжу на свой возраст. И свое день рождения в этом году я отмечала в Закопане, мы ездили в очень классную поездку. И если вы еще не видели это видео, обязательно переходите по ссылке, я оставлю или под видео, или где-то здесь вверху. Пластику я никогда не делала ни разу в своей жизни, у меня все свое, все натуральное. Есть, конечно, некоторые нюансы, которые я бы хотела исправить, но я еще над этим думаю. И вообще я не сторонник пластики, если, например, у вас есть э, какие-то изъяны на лице, например, на теле, и вы хотите это исправить или немножечко поправить, то пожалуйста. Но если вы, например, уродуете свое тело, свое лицо, становитесь какими-то там куклами то конечно я против этого больше всего я за натуральность я никогда не скрывала где я работаю и кем я работаю так вот я работаю на швейной фабрике мы шьем мебель на заказ ну а если взять вообще предысторию то я жила в украине и работала в разных ателье по ремонту одежды по пошиву одежды то есть работала именно с одеждой, с детской, с мужской, с женской. Я просто обожаю это дело, я обожаю шить, обожаю что-нибудь рисовать, придумывать. Это мое. Я знаю точно, что от этой профессии я точно никогда не откажусь. По поводу языка у меня тоже много кто спрашивал. Язык я не знаю на уровне профессионала, так сказать, но... Э, Поляков я прекрасно понимаю, они нас, как мы разговариваем, прекрасно понимают. Языки схожие, но не настолько, чтобы знать его идеально. В ближайшее время я хочу пройти курс по обучению языка, чтобы уметь не только разговаривать и понимать их, но еще научиться правильно писать, то есть выучить грамматику. У меня уже давно была идея обстричь волосы и... Я на это решалась тоже очень долго. Я не обстригла столько волос, сколько я хотела. Я хотела еще короче сделать, но я довольна результатом. По поводу YouTube канала. Это мое хобби, это то, чем я занимаюсь вне работы, потому что есть основная работа, а есть вот я делаю видео для вас. Я за это вообще не получаю никаких денег. Это дело мне очень нравится, я хотела попробовать. Испытать вот это все, как это блогеры делают Снимать на камеру, что-то рассказывать, учить текст Чтобы было людям интересно Мои любимые духи Нина Ричи Я где-то здесь вам оставлю фотографию И они мне очень сильно понравились Такой, знаете, нежный цветочный запах Я стараюсь планировать свой день, но в основном это происходит больше активности у меня на выходных, так как я дома и я больше всего могу сделать. В будние дни я также планирую свой день, но я уже чуть-чуть меньше всего делаю. На данный момент видео я снимаю на камеру Canon. G7X, я думаю, что многие слышали о ней, камера просто супер, я на нее не только видео снимаю, еще мы фотографируемся, ездим в какие-то поездки, я уже влоги снимала, она мне просто очень сильно нравится, и я о ней очень долго мечтала. Да, в путешествии мы собираемся и скоро выйдет новый влог. Скорее всего, что в конце месяца до Нового года вы его увидите. А в какой город мы поедем, вы уже узнаете во влоге. Если я мечтала стать дизайнером одежды. Я жила и училась в Киеве, в колледже и в университете. В колледже я получила образование дизайнер одежды, а в университете я получила образование технолог легкой промышленности. По поводу розыгрышей и подарков я бы хотела чаще проводить эти розыгрыши но как показала практика что все люди которые пытаются выиграть которые пытаются участвовать да они подписываются на мой канал только проходит конкурс особенно те, кто не выиграли они отписываются от моего канала то зачем тогда проводить такие конкурсы я хочу чтобы вы оставались на моем канале смотрели мое видео и вам это доставляло удовольствие если вы хотите Хотите еще розыгрыш подарков, обязательно пишите в комментариях. Изначально я очень редко появлялась на YouTube-канале, очень редко смотрела видео, мало на кого было подписано, но за последние года мне как-то YouTube стал близок, и я решила попробовать, почему бы и нет, не попробовать себя в роли блогера и создать свой канал на YouTube. Хочется просто делиться с вами какими-то советами, какими-то лайфхаками, которые я, например, знаю, которые вы не знаете. Показывать вам свои путешествия, куда мы ездим, рассказывать. Если, например, вы соберетесь в Польшу или вы живете в Польше, да, и хотите куда-нибудь поехать, вы сможете посмотреть моё видео и узнаете очень много интересной информации. То есть я хочу, чтобы мой канал приносил вам очень много пользы. Конечно, домашнее животное есть, это кошка Соня, но она живет в Украине, я очень сильно за ней скучаю. Для каких-то э, глобальных там реклам, роликов, клипов я никогда не снималась, но в одно время, когда я жила в Киеве, нас брали на массовку самый умный, мы там присутствовали, то есть нам говорили, когда хлопать, когда встать, когда сесть, то есть, ну такое и один раз в жизни в 18 лет я была на настоящем показе на киностудии Довженко. мне очень сильно это понравилось так как я просто влюблена в моду и все что связано с модой ну а в будущем может быть какие-то предложения и поступят на этом все ребята я надеюсь вам понравилось мое видео если понравилось обязательно ставьте пальчик вверх я буду для вас снимать как-то более чаще такие ролики, буду отвечать на ваши вопросы. Очень много еще вопросов у меня осталось, на которые я не ответила. Может быть, даже сниму на днях еще и вторую часть. Поэтому подписывайтесь, Но ну, а мы с вами увидимся уже в следующем ролике.